Поскольку здесь Венера проявляет себя очень идеалистично, возвышенно, романтично, она окутана тайнами, то, конечно же, этот период будет для вас очень активен и интересен. Но прежде чем перейти дальше, я бы хотела всех вас поблагодарить за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Надеюсь, что я буду дальше для вас очень интересно. Ну и таким образом продолжим мы с вами дальнейшую нашу дружбу. Переходим дальше. С чем вы входите в этот период? Интересно. Обратите внимание на аспект между Венерой и Юпитером и Сатурном. Ожидайте каких-то интересных событий. Это могут быть неожиданные влюбленности. Это могут быть какие-то подарки, знаки внимания от ваших ухажеров. Ну, этих пару дней... 14-15, может быть, даже еще и затронем 16 будут для вас достаточно приятными. Что-то вас порадует очень сильно. Мы помним, что 14-го на солнечное затмение, поэтому я так полагаю, что то, что произойдет 14 то, несомненно, принесет вам радость 15 -го. Еще. Меркурий, который находится в положительном аспекте к Марсу. Марс у вас в доме, так, раз, два, три, четыре, в четвертом доме семьи говорит о том, что ну, что-то у вас дома может, может быть приятное, то есть некая активность дома наблюдается, может быть, что-то сделают для вашего дома, для вашей семьи некие люди, ну, или какие-то события, касающиеся чего-то тайного, скрытого, ясного, неявного, будут иметь положительный результат и каким образом будут важны для вашего дома. Это могут быть покупки, это может быть, например, выздоровление, если какой-то член семьи приболел. Ну, Что бы это ни было, это принесет вам удовольствие, удовлетворение. Дальше. С 17 по 19 декабря да, обратите внимание, Сатурн и Юпитер находятся в последних градусах Козерога вашего. То есть, наконец-то они выходят из вашего первого дома, из вашего дома, который формирует в течение последних там пару лет, чуть больше даже, формировал ваше мировоззрение, выстраивал, лепил вас. Наконец-то они оттуда выходят, и у вас в отношении самого себя появится больше свободы. Вы сможете как-то быть более мобильными, более раскрытыми. Вам будет легче как-то находиться в обществе, легче будет находить свое место, Вы легче будет мыслить, понимать, что вам нужно делать и как дальше нужно строить свою жизнь. Но с 17 по 19 они перейдут, эти две чудесные планетки, перейдут в соседний знак Водолей. А Водолей у нас дает что? Он дает свободу, дает оригинальность, дает креативность и дает желание переменно. Здесь Сатурн, он может дать вам неожиданные какие-то идеи в, в работе, в том, как вы дальше хотите зарабатывать деньги или куда вы хотите применить. Сатурн с Юпитером здесь работают достаточно хорошо. Причем эти возможности они могут работать на ближайших пару лет. То есть это начало, начало, начало каких-то ваших новых идей, реализации ваших новых идей в плане заработков. Может быть, вы захотите там переучиться или повысить свою квалификацию. В общем-то, что-то вы захотите поменять. Очень часто у нас в отделе связан с консультациями, с чем еще, чем-то креативным, необычным. Это может быть также и удаленная деятельность. Ну, в общем-то. Здесь достаточно широкий, широкий разбег. Дальше с 20 по 21 Венера будет снова образовывать чудесный аспект, который у нас был на начале периода. Обратите внимание к этим же двум планеткам, только они уже будут находиться в следующем знаке. То есть 21-22 рассчитывайте на какие-то приятные события, что-то приятненького. Какие-то здесь уже могут быть денежки, подарочки. ну И лично для вас. Это может быть что-то очень кратенькое. Может быть, вы там ну, 200 гривен идете где-то по дороге. Но, тем не менее, можете рассчитывать на приятные сюрпризы. Ну Соответственно, в эти дни очень хорошо ну, идти на риск. Так, С 22-го 23 плутон будет квадратить марс смотрим 22 по 23 где наш плутон Так, он находится в вашем первом доме Будет квадрат к вашему дому развлечений Так, раз, два, три, четыре Нет, к дому семьи Смотрите, возможные конфликты дома в семье Какие-то сложные ситуации Ну, я, скорее всего, полагаю, что вы можете надавить на кого-то из своих домашних А домашние будут очень яростно противостоять вашему давлению Ну, вот так может проиграться ситуация еще с 21 Меркурий, который отвечает за общение, переходит в ваш дом личный, первый дом и это говорит о том, что вам наконец-то будет легко мыслить, легко как-то раскладывать все, все у себя по полочкам, вы будете понимать ну, будете очень рационально очень четко понимать, что, куда кому нужно сказать, а что нет ну то есть у вас все это будет четко и правильно работать, и абсолютно ясная практичная голова и 24-25 Ощущайте аспект Будете ощущать аспект Тригона К Урану Уран у вас в доме любви Смотрите, очень благоприятное время Для знакомств До 25 числа 23-24-25 может работать Ну и вообще для встреч с любимыми Каких-то ну, дел с детьми, для развлечений удовольствие, получение удовольствия отличный период с 27 по 30 обратите внимание здесь Венера входит в квадрат с 27 по 30 декабря Венера входит в квадрат с Нептуном будет ощущаться достаточно четко Ох, захотите как-то себя расслабить, побаловать в чем-то себя, захотите куда-то поехать, в какую-то неожиданную, может быть, недалекую поездку, или что-то для себя купить, приобрести, но именно вот себя побаловать. Возможно, это коснется чего-то тайного, скрытого, то, что вы не афишируете. Также обратите внимание, что 30-го у нас полнолуние, причем здесь еще рядом находится Плутон, он... Ну, здесь в широком аспекте, но в течение дня может, может ощущаться, знаете, такое, несколько такое тяжелое. Ну, я думаю, что на вас это как раз не отобразится. А вот на вашем окружении, на ваших партнерах может отобразиться ваше настроение, как, знаете, некоторое давление на них. То есть, если с вами будет тяжело, ну, как-то на вас это полнолуние так... Подействует, вызовет вас какие-то очень сильные властное настроение Так, с 31, 12 по 5. Так, накануне Нового года. То есть, если у меня будет возможность, я сделаю отдельный прогноз на новогодние праздники. Пока очень кратенько. В принципе, вы будете в хорошем настроении, тем более вот этот вот квадрат от Венеры, который будет склонять к желанию проявить. Вот творческую активность в развлечениях, он будет вас склонять к удовольствиям, к получению, к поиску удовольствия и развлечений. В общем-то, больше здесь у вас ничего такого нет, чтобы, чтобы могло бы как-то вас зацепить. Постарайтесь просто себя отпустить, быть помягче и ни на кого не давить. Позвольте людям быть такими, какими они есть. С 31 по 5 будет также Меркурий идти в благоприятный аспект с Нептуном. Смотрим. так Меркурий, Нептун. Вот, Нептун он ваш. То есть, это могут быть благоприятные поездки, коротенькие поездки, очень хорошие, полезные, умные контакты. Вы как-то будете правильно распределять свое общение. И вам легко будет договариваться. Также будет легко этот период хороший для работы в коллективе, поскольку здесь у вас еще и Нептун будет идти на соединение с Плутоном. То есть начало января очень хороший период для коллективных дел. Теперь само по 7 января Меркурий, не Меркурий, а Марс, будет выходить из вашей зоны семьи и будет входить в зону любви. Приготовьтесь к достаточно напряженному периоду следующему. В зоне, что касается детей, что касается развлечений и любовной тематики. Но более подробно я о нем расскажу в следующих прогнозах. Ну, а пока можете отдыхать и расслабляться. Что же касается основных сфер жизни, хотелось бы сказать, что вы, в принципе, будете находиться в достаточно ровном, ровном состоянии. Настроение у вас будет достаточно спокойно, без каких-либо то есть не будет никаких непредвиденных обстоятельств, которые бы выбили вас из клея. Вот так вот. То есть вы ко всему готовы, в принципе. Все ровненько. Материальная сторона вопроса. У вас все четко, все стабильно. Вы надеетесь на получение каких-то определенных денежек. В общем-то вы получите то, что вы обычно и получаете. То, что вы, как правило, привыкли получать каждый месяц. На работе все тихо, спокойно, может быть кто-то даже ну, будет находиться на карантине и вообще будет не будет особо сильно задействован в рабочих процессах. Что касается ситуации дома в семье, здесь у вас все четко, стабильно. Если есть определенные договоренности, действуйте вместе, сплоченно. Не предвидится никаких ссор и... Ну, понятно, что это не касается всех 100%, это касается ярко выраженных козерогов, тех, у кого личные планеты в максимуме находятся там 3-4 в знаке козерога асцендент. В общем-то, те, для которых это знак четко выражен. Ну, не могут все там козероги одновременно быть в только лишь в хороших отношениях и больше ни с кем не ссориться. Но для большинства проиграется именно так. Ситуация дома должна быть спокойной. И договариваться будет со своим партнером достаточно легко. Возможно, это также совместные поездки, но вряд ли они будут далеко, разве что к друзьям. Если на вопрос, с кем отмечать лучший Новый год, ну, пока не скажу. В следующем прогнозе скажу. Что касается, в принципе, любовных отношений, то здесь у вас как-то так идут расставания. Ну, может быть, вы стоите на пороге этих расставаний, они будут достаточно для вас неожиданными. И, возможно, если они не, при, не произошли до 15 декабря, то, скорее всего, они где-то будут уже к концу периода, к концу где-то уже к 6-7 8 января уже, после праздников. Но, ну, в общем-то, любовная сфера у вас очень нестабильна. Очень, очень. Возможно, также неожиданные знакомства, но они вряд ли будут пока долгосрочными, пока не похожи. Пока, знаете, все, любые знакомства, которые могут быть, они будут скрытыми, нефишируемыми. Нефишируемыми. И еще те, у кого есть какой-то поклонник тайный, который касается водной стихии, скорпиона, рак, рыбы, то он пока еще остается, и с его стороны там нет никаких серьезных, серьезных намерений относительно вас. И вам, знаете, но ну, у вас в этом периоде, знаете, как-то дается совет, рекомендация повернуть всю ситуацию как раз в законное русло. Поп, закон. закон действовать по закону стремиться к законному то есть это если работа то официальная, если отношения то браки поняли то есть, к чему к чему о чем я и для большинства из вас, из вас взаимоотношения с теми партнерами которые у вас уже есть они достаточно сложные вот вы их несете знаете как некие такие долговые обязательства и это может касаться также тех партнеров, с которыми вы работаете. Вот если есть что-то, что вас тянет, тянет, то есть очень идет тяжело и не получается как-то ничего сдвинуть с мертвой точки, ни туда, ни сюда, то оно -то таким и останется. Поэтому вам важно хорошо подумать, взвесить все за и против и решить, ну, для чего вы живете и для чего вам это нужно и как вы хотите дальше жить. Тем более вот сейчас на периоде коридора затмений, который уже пройдет на этот период, возможно, вы уже что-то примите, примите какие-то решения. Хорошо, теперь посмотрим, что нам подскажет Оракул. В настоящее время вам сопутствует удача, но не будьте слишком самонадеянны. Ситуация скоро изменится. Действуйте обдуманно и предусмотрительно. Не увлекайтесь любовными авантюрами. Со стороны вы производите впечатление баловне судьбы, и поэтому вполне возможно, что окружающие истолковат ваши поступки превратно. Но не тревожьтесь, в ближайшем будущем все станет на свои места. Желания ваши сейчас не исполнятся. Будьте экономны. Удачи вам!